Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 500 миллиметров, длиной базы полтора. Букс представлен на подпружиненных склизах для более глубокого снега. Буксировщик будет использоваться с модулем «Толкач», который уже погружен. Толкач идет с лобовым стеклом и сиденьем со спинкой. На руль мы вынесли оглушение двигателя, включение/выключение фары, рычаг газа. Также этот руль будет сниматься и эксплуатация будет с модуля толкач. Рычаг переключения вынесли вперед, чтобы удобнее было завести руку назад и переключить нужную скорость. Данный буксировщик представлен с реверс-редуктором. Букс может передвигаться как вперед, так и назад. Подвеску подпружиненные склизы можно будет заменить на катковую на мягкую независимую, либо поставить подпружиненные цельно-резиновые колеса. Всем спасибо за просмотр. Пока.